Тоже две. На вам третью. Нарушайте, пожалуйста, закон. Я снимаю это на видео. Пожалуйста, не делайте по этого сейчас. Пожалуйста. Это должно быть при голосовании, что? когда при упаковке. А? Сейчас Упаковка так нарушена? Должно быть. Упаковка нарушена? Мы здесь для чего? Должны Чтобы... быть две подписи ну, по закону. Ваш, ваш кандидат тогда будет а, на это самое... Попытаюсь. Попытаюсь. Мы, что Держите, Мы что нарушаем при свидетелях? Мы что нарушаем при свидетелях? Нарушайте закон. Сейчас. Мы ничего не нарушаем. Я вскрываю при вас конверты, опускаю. Это может послужить основанием аннулирования всей урны для голосования. Вы Я... печать не поставили. Опустили? Какую печать? На обратной а, стороне бюллетеня. Подождите, два. Урна опечатана, никто сюда не влезет. Вы сейчас сбрасываете бра какие-то непонятные бюллетени с одной подписью. Так, так, это не по закону. Печать нарушена. Вы против, что печать нарушена? Должно быть две подписи и печать. Печать есть. Что вам еще нужно? Две подписи. Это печать, да, не забывай.